Как в ад! Не даже Блин, брат, я же с девушкой расстался. Правильно ты сделал, брат. Правильно, я же ее знаю. Она недостойна тебя. Хотя я ее до сих пор люблю. Ну, если так посудить, на самом деле, она в душе же хорошая немножко. Но она такое сделала. Тварь она, я знал, что она тварь такая, блин, так поступить с моим братом. Ну, может, и моя вина тоже в этом есть. Вот, думаю, может, пойти помириться с ним? Угу, пойди и помирись, да, это, думаю, тоже нормально. Блин, или нет, да? Так, подожди, я твой близкий друг. Короче, брат, ты либо ее хаешь, и я тебя поддержу, либо ты ее хвалишь, и я тебя поддержу. Другому не бывает, определись уже.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 We were like uh, I don't know, it's pretty interesting man. It was like oh!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 Ну хватит, надо. Ты думаешь что ли? Ты думаешь Давай попробуй. Что делать? Не охота, блин. Мам, давай. Уже. Давай. Слепите. На. Ну, подержи. Я его сейчас Он, он сейчас уже не встанет. Артур. Вова, дойди домой, напонятно. домой, напонят, надо. А а надо? Надо. А а Я бы не бей его сильно. Вс, Олег, не надо. Сколько поднять, блядь? Пускай ёпки! Почему не пускает? А? Не, не знаю. Чего он не пускает? Да. Да. Да. Объяснить вас, почему не пускать человека? Объяснить вас, почему не пускает человека? Да, да, да!